Добрый вечер. Надо сказать, что я с большим припятом сейчас приступаю к распаковке вот этой коробки, потому что внутри меня знаю, находится о чем я мечтала последние несколько месяцев. Это сыроварная. Несколько месяцев я об этом думала. вставляла, как это этот. Наконец такая возможность заказать ее появилась. И мы сразу же сделали заказ заказ мы сделали 13 февраля сегодня у нас 17 и, следовательно 5 дней получается нет 4 дня заказ шел из Ивановской области в Московскую область надо сказать что упаковано очень хорошо не какая там не какой-то там картон а это фанера достаточно прочная И здесь даже вложен вот такой вот замечательный ключик которым я сейчас попробую открутить итак все крепежи удалены, счастливо. Мы снимаем крышку. Кстати, крышка тоже достаточно прочная. Так, и что же мы видим внутри? Сыроварный Бермайр, Optima Плюс. А, внутри инструкция кольства от Здесь вложены даже какие-то подарки. Какие я покажу позже. Это а, лимонная ткань, которую мы также заказали. Подойди, пожалуйста, поближе, посмотри. Вот такая вот крышка. Так, Внутри находится, собственно, сыроварня. Это, как я понимаю, элемента электрического вымешивателя, что очень удобно, потому что по 40-50 минут вымешивать сырное зерно вручную, это очень утомительно. Так, здесь находится... А, здесь находится электронный термометр, крепеж для термометра. Как я понимаю, и вот, собственно говоря, вот эта замечательная кастрюля. Объем ее 18 литров. Скажи, пожалуйста, вот этот лейбл. Ну, такая по весу. Я счастливый обладатель сыромарня. Поздравляю! спасибо за поздравления это сыроварник поможет мне в дальнейшем варить еще более вкусный и качественный сыр спасибо в подарок от компании сыроварни 3 я получил еще вот такой замечательный комплект под вот такой вот шапочкой сыровара с фартуком в подарок еще мне положили вот такую вот лиру это очень удобный инструмент для разрезания сырного сгустка также в подарок перчатки Идут, что очень удобно при формировании горячих голок сыра. И также а, вот так, бактериальная а, бумажка для определения кислотности сыра. И также вот эти вот замечательные закваски. Вот эти замечательные закваски. Я очень рада подаркам. Большое спасибо компании. Всем вкусного сыра!